Друзья, представьтесь, пожалуйста, кто вы, откуда и что вы здесь сегодня делали. Меня зовут Дмитрий. Мы из Дальнего Востока, город, из города Благовещенска, приехали сюда погостить в Сочи, так сказать, и пришли вот на такое замечательное место, как Теремок, такой оздоровительный центр, попробовали правило, вот как бы такое новый такой тренажер. Я даже не знаю, какие ощущения после него сказать, как будто такая легкость, воздушность стала. Мышцы, они вот как вытянулись, как-то да, летают, да, вот еще, конечно, нужно будет походить по улице, там посмотреть все, но я уже чувствую, какой-то результат уже есть. То есть даже с первого занятия как бы позанимая, позанимались. А у тебя света какие ощущения? Да, я Светлана, у меня после этого тренажера такая легкость, как бы мышцы все растянулись, были, была какая-то зажатость до этого, сейчас более свободно себя чувствуешь, немножко порелаксировала, как такая медитация в движении, можно сказать. Так что приходите в тюрьмок. Здесь есть замечательный мастер на а и... Огромное спасибо Владимиру Мошкину за такую, вот такие возможности. Да, <смех> это старые. все с Рой-клубом. этот теремок от Рой-клуба. И мы сюда еще вернемся обязательно. Благодарю. Спасибо большое.